Ребята, всем привет! Я поняла, что давно я не разбирала для вас задание номер 13. Итак, найдите значение выражения. Значит, как делаю такие задания я? Сначала я расписываю порядок действий. Первое действие скобки, второе деление. Упрощаю y деленное на 5x минус 5x деленное на y. Здесь тот же самый принцип, как в дробях. То есть, когда нам надо найти общий знаменатель, мы, если они не делятся друг на дружку, то мы подписываем каждому множитель, которого ему не хватает. Дальше. Y умножить на у будет у квадрат. Я встречала такие случаи, когда у нас у y на у y будет 2у. Это неправда. Надо писать у квадрат. Так же, как и здесь. 5 и 5 – 25х квадрат. Дальше. 5ху. Почему? Потому что я умножила 5х на у. Так, что я вижу? у квадрат минус 25х квадрат. Это надо знать наизусть. Это раскладывается как у минус 5х на у плюс 5х и подписываем знаменатель. Никаких сокращений, когда здесь знак минус или плюс. Второе действие. Переписывайте то, что получилось в первом, желательно в развернутом виде. Так, я уже пишу делить на y плюс 5x деленное на 1. По правилу деления от дробей, вторая дробь переворачивается. То есть мы умножаем вот эту дробь, которую мы получили, на уже перевернутую и желательно выражение взять в скобки. Теперь сокращаем и объединяем все то, что у нас осталось. Итак, одно дело упростить, другое дело посчитать. Теперь вам нужно под каждую буковку подставить его значение. 5 умножить на одну седьмую и делить на 5 умноженное на одну седьмую и умноженное на одну четвертую. Я рекомендую всем разбивать на более простые действия. То есть как бы я такое решила? Первое, второе. Третье действие объединю в 1. И четвертое действие деления. Первое действие. 5 умножить на 1 седьмую. Объединяете числители. 5 умножить на 1 на 7. Получается 5 седьмых. Второе действие отнимаем. 1 четвертая минус 5 седьмых. Так как у них общий знаменатель будет их произведение, мы накрест подписываем дополнительные множители. Получается 7 минус 20 деленное на 28. Будет минус 13,28. Дальше третье действие, как я и говорила, я объединю в одно 5 умножить на 1, умножить на 1, деленное на 7, умноженное на 4. Будет 5,28. И заключительное четвертое действие. Мы второе действие, да, которое было последнее сверху, то есть минус 13, 28 поделим на 5, 28. По правилу деления дробей, вторая дробь переворачивается. Мы умножаем на 28 пятых. Они у нас уничтожаются, и получается дробь минус 13 пятых. Итак, мы с вами готовимся к Г, и нам нужно написать в ответ десятичную дробь. Значит, какие у нас есть пути? Первый путь поделить в столбик. Второй путь домножить на что-нибудь особенное. Но для любителей столбика я все-таки поделю. Специально для вас. 13 я поделю на 5. Беру по 2. 10, 3, 1, 0, 6. В ответ я должна записать минус 2,6. Давайте меня проверим. Есть еще такой способ. Значит, нужно умножить знаменатель на такую дробь, которая обратит пятерку в 100, либо 10. Я рекомендую умножить на 2 вторых. Получится минус 26, десятых, и мы быстренько выходим на десятичную дробь. Минус 2,6. Итак, я надеюсь, мое видео оказалось для вас полезным. Рекомендую подписаться на мой канал, тут будет еще много чего интересного. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, он указан в описании. И до встречи в следующих видео. Пока-пока!